добрый день друзья с вами татьяна смирнова консультант фэн-шуй бацзы и цементунзя преподаватель школы натальи пугачевой сегодня мы с вами продолжим тему летящих звезд я познакомлю вас с картой летящих звезд на 2022 год расскажу методы коррекции неблагоприятных энергий усиление позитивных энергий и посмотрим как энергии летящих звезд можно использовать для Достижение ваших целей на будущий год, на год водяного тигра. На этом слайде вы видите карту летящих звезд на год тигра. Я уже говорила, что энергии летящих звезд мы получаем из направлений, из внешнего пространства, которое окружает наш дом. А направления мы с вами определяем по компасу. И направлений всего 8. Кардинальные направления – это север, юг, восток и запад. И есть угловые направления, это юго-восток, юго-запад, северо запад и северо-восток. В китайской метафизике принято располагать карту летящих звезд таким образом, что юг всегда находится наверху, а север внизу. Соответственно, запад будет справа, а восток будет слева. Это немножко непривычно для начинающих, но так уж сложилось. И это правило имеет определенные исторические корни. Мы видим на этой карте летящих звезд, что все... Звезды находятся в своих домашних дворцах, то есть стихии звезды соответствуют стихии дворца. Это так называемая карта фуинь летящих звезд. Такая карта летящих звезд встречается раз в 9 лет, потому что летящие звезды каждый год перемещаются. И в 2022 году, в год водяного тигра, такая у нас получилась особенная карта. В чем же ее особенность? В том, что все звезды удваивают свою силу. То есть, например, звезда болезни двойка, которая находится на юго-западе, будет очень-очень сильной. И, конечно, юго-западный сектор стоит избегать, если у вас есть какие-то хронические заболевания, у вас преклонный возраст или какие-то органы находятся в зоне риска. Это плохая новость. Хорошая новость заключается в том, что благоприятные энергии также будут работать с удвоенной силой. Например, звезда 8, которая приносит процветание, на северо-востоке будет также работать очень сильно и приносить и увеличивать наши доходы. Сейчас я подробно расскажу о каждой звезде и начну, пожалуй, с главной звезды, со звезды Императора Пятерки. Она находится в центре. Итак. Звезда 5, звезда император, находится в центре. Центр – это точка, поэтому влияние этой звезды тотального краха будет не очень сильным. Однако китайские мастера все-таки рекомендуют повесить в центре дома колокольчик или музыку ветра из шести металлических трубочек. Можно заменить музыку ветра массивным металлическим предметом, Металл будет ослаблять землю и, соответственно, металлические предметы будут хорошей защитой от пятерки. Звезда 1 расположена на севере. Как я уже говорила, что звезда 1 – это благоприятная звезда, которая приносит полезные связи. И очень хорошо, если у вас в секторе звезды 1, то есть в северном секторе, расположена входная дверь. Если вы ищете каких-то нужных вам людей, которые помогут решить вам какие-то задачи, делайте звонки из северного сектора. То есть это очень благоприятный сектор. Здесь можно делать активизации. Просто поставьте кресло в северном секторе вашего дома, читайте там книги, смотрите фильмы, отдыхайте, и будете получать вот эту позитивную энергию. Звезда 2 на юго-западе – звезда болезни. Об этом я уже немного рассказала. Если у вас находится на юго-западе вашего дома спальня, конечно же, лучше не использовать эту комнату в следующем году. Перейдите спать куда-то в другое место, например, в гостиную. Не стоит использовать этот сектор беременным, пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями. И женщинам старшего возраста. Если вам все-таки приходится в следующем году использовать юго-западную спальню, то проверьте местоположение кровати в этой спальне. Ни в коем случае нельзя, чтобы кровать располагалась на юго-западе юго-западной спальни. Нужно ее отодвинуть куда-то в другое место, либо в самый крайний случай отодвинуть на полметра от стены. Это, конечно, слабая защита, но хотя бы что-то. Обязательно разместите в этой комнате тыкву вулу. Это средство защиты от звезды болезни. Тыква вулу имеет форму груши. Ее можно купить в магазинах фэншуй, либо она продается в натуральном виде в супермаркетах. Следующая звезда конкуренции, тройка, находится на востоке. Если вам нужно обойти конкурентов, выиграть соревнования или какой-то конкурс, эта звезда может вам помочь. Конечно, если в восточном секторе расположена ваша спальня, вы будете плохо спать, потому что вам эта звезда приносит беспокойство. И если вы не собираетесь ни с кем конкурировать, то энергию этой звезды нужно снижать, нужно корректировать. И это мы делаем с помощью предметов красного цвета, которые размещаются в восточном секторе, либо почаще зажигаем там свечи. То есть здесь уже смотрите сами, нужно вам корректировать эти энергии, тройки или наоборот нужно их использовать юго-восток здесь поселилась у нас звезда 4 если ваша работа связана с наукой образованием с творчеством ремеслом если вы что-то делаете руками эта звезда поможет вам развить ваши навыки также юго-восточную комнату юго-восточный сектор дома особенно хорошо использовать если вы одиноки эта звезда поможет вам привлечь в вашу жизнь романтического партнера. Если же вы уже в браке, то также спальня на Юго-Востоке поможет вам внести новую струю в вашу сексуальную жизнь и освежить ваши супружеские отношения если же в юго-восточном секторе вашего дома находится комната детей-подростков то следите за их эмоциональным состоянием за их увлечениями потому что они могут забросить учебу и головой уйти в романтику и тогда придется энергию этой звезды корректировать корректируем мы энергию четверки точно также предметами красного цвета треугольной формы которые нужно разместить в юго-восточном секторе дома или почаще зажигайте там свечи. На северо-западе разместилась звезда 6. Если у вас остались какие-то обязательства, незакрытые проекты или дела, которые вы очень долго делаете и еще не доделали, используйте северо-западный сектор. Занимайтесь этими проектами, этими делами в северо-западном секторе вашего дома. Эта звезда поможет сделать карьеру людям, которые находятся на госслужбе и эта звезда может привлечь к вам внимание контролирующих органов. Поэтому платите налоги вовремя, закрывайте свои долги вовремя, соблюдайте сроки сдачи, отчетности и документов, не нарушайте правила дорожного движения, в общем минимизируйте связи с контролирующими, проверяющими органами. Минимизируйте риски получить штрафы и санкции от контролирующих органов. Звезда 7 находится на западе. Если у вас в западном секторе вашего дома находится спальня, кухня или входная дверь нужно быть очень осторожным и внимательным потому что как я уже говорила звезда 7 приносит ограбления, пожары это все очень негативно если на западе у вас кухня то возрастает риск пожаров поэтому проверьте работу бытовой техники исправность электропроводки чтобы не было никаких открытых проводов и Конечно, не курите в кровати, если у вас спальня, например, на западе. Если у вас в западном секторе входная дверь, то возрастает риск грабежей и краж. Проверьте замки, поставьте квартиру или дом на сигнализацию, не рассказывайте никому, если вы собираетесь надолго покинуть ваш дом, следите за вашими вещами и, конечно же, если вы собираетесь инвестировать деньги, то несколько раз проверьте надежность вашего инвестиционного проекта. Будьте внимательны к вашим деньгам. В западном секторе вашего дома разместите сосуд с водой или 3-4 веточки бамбука в воде. Но поскольку семерка очень сильная на западе, то... Конечно, воды должно быть много. Скорректировать семерку очень сложно. Поэтому старайтесь находиться в западном секторе дома минимальное количество времени. На северо-востоке у нас звезда 8. Эта звезда сейчас правящая. Несмотря на то, что она снижает свою силу, потому что мы приближаемся к девятому периоду, все еще она приносит деньги. Особенно она приносит деньги тем людям, которые работают по найму. Если в северо-восточном секторе у вас находится входная дверь либо спальня, можно рассчитывать на увеличение зарплаты. Вы можете на работе попросить дополнительную нагрузку и таким образом увеличить ваш доход. В этом секторе можно делать длительные активизации. Конечно, нужно учитывать еще месячные звезды, которые будут прилетать на северо-восток. Но с хорошими месячными звездами можно ставить в этот сектор активизации прямо на месяц. Для тех людей, которые занимаются бизнесом, лучше использовать южный сектор, потому что там поселилась звезда 9, и энергии этой звезды помогут вам улучшить позиционирование вашей компании на рынке, либо твой личный бренд помогут вам получить известность, принесет идеи, которые в долгосрочной перспективе принесут вам Прибыль. Хорошо иметь в этом секторе спальню, хорошо иметь в этом секторе входную дверь. Если же ни того, ни другого нет, то просто в южном секторе разместите кресло и проводите там больше времени. В этом секторе также можно делать долгосрочные активизации, если месячные звезды также будут хорошие. Я рассказала вам о каждой звезде и надеюсь, что эта информация поможет вам использовать пространство вашего дома с пользой чтобы эти энергии помогли вам решить ваши задачи на следующий год. Кому-то найти любовь, кому-то улучшить семейные отношения, кому-то принести денег, то есть увеличить доход, кому-то продвинуться по карьере, кому-то найти наставников, кому-то избавиться от болезней. Я желаю вам в следующем году получить те результаты, которые вы хотите, и чтобы в конце 2022 года вы сказали – что несмотря на все трудности, которые были у всех, у меня этот год был просто волшебный. С вами была Татьяна Смирнова. Увидимся в следующих видео.